И знаете, бывает пора открытий, а бывает наоборот, пора закрываться, ну или закрывать. Вот сегодня мы закрываем гештальт. Пару месяцев назад был выпуск про конструкцию, неконструкцию, деконструкцию, реконструкцию шаблонов. И там была открыта тема того, как работать с клише, шаблонами, тропами и подобными им штуками. Тогда же я и сказал, что есть еще вторая часть по разные версии, но что туда она не поместилась. Вот сегодня я, наконец, ее допилил, и сегодня мы ей займемся. Для начала, конечно, обычная версия шаблона, безо всяких аффиксов. Так и назовем ее версия. Тут все понятно, как бы, играем как есть, по написанному, что называется. Скажем, вот хочется нам фэнтези, да, вот и мы возьмем там, скажем, мое собственное определение из одного из первых выпусков. Нам понадобится четверка ингредиентов. Магия, монстры, путешествия и средневековье. Обеспечиваем каждый из них и все, у нас складывается что-то такое фэнтезийное. Или вот, скажем, там есть жанр про попаданцев, когда люди из нашего мира попадают в другой, ну или наоборот. И его японская часть, особенно под названием Исекай, она практически на 100% состоит из одних и тех же компонентов. Главный герой так или иначе особо не блистал в нашем мирке, а в новом чем-то он будет блистать. И вокруг него всегда сформируется практически на ровном месте группы таких фанатичнейшим образом преданных ему друзей, а еще лучше подруг. Почему это так? Ну, потому что в противном случае шаблон не имеет смысла. Такие вещи читают, в них играют, на них глядят. Именно для того, чтобы проассоциировать себя с таким вот главным героем или героиней, которые не могли найти место в жизни, но вот нашли. И порадоваться за них, что не так уж все и плохо. И вот такие вот и талантища открылись, и вон сколько друзей вокруг, полный горел. На том жанр как бы и живет, и процветает, и делает это довольно долго, но довольно шаблонно, производя год за годом франшизы, дичайше похожие одна на другую. И очень трудно как-то их одна от другой отделить. Что важно здесь, что для того, чтобы версию сконструировать и использовать, нашим игрокам и читателям заранее о ней знать абсолютно не обязательно. Скажем, мне доводилось водить в ролевые настольные игры в первый раз людей, которые никогда не играли ни в ролевые игры, вот за столом, и ни в видеоигры. То есть их игровой опыт сводился к, ну, зубодробительно-казуальным играм вроде мафии или там домино. Для таких людей было большой неожиданностью, что чем дальше идет игра, тем больше умеет и может персонаж. Тем больше ему доступно и тем труднее его вывести из строя. И действительно, как бы в подкидном дураке, или там в нардах, или в мафии такого нет. И хотя шаблон вот развития персонажа уже практически неотъемлем от настольных ролевых игр, его стандартная версия вполне зашла людям с ним абсолютно незнакомым. Но ничего страшного, познакомились, порадовались, пошли дальше. Далее у нас идет субверсия. Это когда шаблон вот-вот случится, но не случается. То есть мы думаем, скажем, что супергерои будут добрыми и идущими на жертвы ради других. А они оказываются эгонистичными и расчетливыми звездами шоу-бизнеса. Мы надеемся, что главный герой после болезненной подготовки легко справится с главным злодеем, а он ну, вот не справляется ни в какую. Мы ждем, что похищенную девицу дракон запер в высокой башне и ждет, пока она согласится выйти за него замуж, а он ее давно сожрал. Здесь внезапно становятся важны две детали. Во-первых, шаблон должен быть известен тому, на кого вываливается субверсия. Помню, как-то один знакомый дал мне почитать несколько новых фэнтезийных книг и потом очень активно расспрашивал, как же мне вот понравился сеттинг. Ну, после первого получаса моей тирады и обзора, он довольно покивал и сказал, «Вот видишь, какой замечательный сеттинг можно сделать, и вовсе эльфы в фэнтези не нужны». То есть, самое главное, что в этом сеттинге для него было, точнее, чего не было, это эльфов там не было, а он их ждал каждую вот секунду. Я же эльфов не ждал, то есть, я, конечно, тоже читал Толкина, как всякий здравомыслящий человек, но в отличие от многих других, по эльфам я, ну, как бы не так уж сильно зафанател. Ну, не знаю, не зацепили они меня так уж сильно. Ну да, ну эльфы. Э, вот энты там замечательные. Гномы, ну, то есть дварфы на самом деле, там тоже хороши. А эльфы, ну, эльфы как эльфы. Четкой связи фэнтезийности с наличием эльфов у меня не сформировалось. Поэтому я не ждал так уж сильно эльфов в этом новом сеттинге. Поэтому на меня не произвело их отсутствие никакого впечатления. А на моего знакомого произвело. Это во-первых. Во-вторых, должны быть четкие явные указатели на то, что этот шаблон будет активирован. Если мы хотим, чтобы игроки или зрители думали в сторону того, что супергерои должны быть белыми и пушистыми, чтобы потом сыграть с ними субверсию этого, то надо включать сцены, в которых какая-то еще сторона их таковыми считает. Именно поэтому какой-нибудь там Бэтмен или, э, я не знаю, Город грехов, или даже Зонтичная Академия с субверсиями именно этого трупа не являются. Нет никаких причин у нас ожидать самопожертвования от людей со сверхспособностями. И там какой-нибудь Ван Панчмен или Моя Геройская Академия тоже не являются. Там супергероем быть, ну это работа такая. Ничем не лучше, не хуже других. А вот пацаны, скажем, они являются... Потому что в начале там показывается, что ну, внушается нам надежда на то, что они будут такие вот добрые и хорошие. Такой подход литературный вообще э, называется подсветка. То есть, когда нам заранее намекают, что что-то будет, а уже потом оно случается. Ну или как в случае с субверсией не случается. И еще один важный момент, вот видите, обещал вам два, а даю еще один лишний. Это субверсия. Ну, важный момент, что некоторые шаблоны уже сами по себе субверсивны. Скажем, вот э, трусливый персонаж, который в какой-то момент вдруг занимает такую четкую позицию. Или там покрывший себя позором персонаж, который вдруг жертвует собой. Субверсии таких шаблонов всегда действуют слабее, чем ровных. Просто потому, что если уже есть персонаж... Поведение которого настраивает каким-то особым образом, даже если подсветить возможность того, что он будет вести себя как-то иначе, где-то вот какие-то задние мысли все равно будут о том, что ничего может и не поменяться. Игра престолов вот так попробовала сделать, эм, ну, неважно, с одним персонажем, но получилось у них там как бы тоже, в общем-то, эм, так себе. Субверсия вообще очень хорошая штука. Она хороша как минимум тем, что дает элемент неожиданности. А неожиданность это всегда хорошо для поддержания внимания и любви к происходящему. Когда субверсии две в одном использовании шаблон, то они как бы отменяют друг друга, но не совсем. То есть дополнительные какие-то шаги появляются. И усложняется вообще общая система. Можно для красивого словца назвать такую двойную субверсию диверсией. Скажем, вот дракон похитил девушку и унес в башню. И вот смелый рыцарь едет ее спасать. Но оказывается, что дракон ее уже давно съел. А на самом деле он съел не ее, а корову, которую унес позже в тот же день. А девушка, как ей положено, сидит в башне и ждет освобождения. Или он, скажем, рад был бы съесть ее, но она сама от него в башню заперлась. То есть... Тоже у нас как бы есть башня, есть объект спасения, есть рыцарь, только заперта башня не снаружи, а вовсе даже изнутри. Или совсем просто, он собирался съесть, но внезапно влюбился по уши. Это уже опять-таки с помощью сумерков и прочих фильмов, где чудовище влюбляется в собственную еду, это тоже уже стало э, отдельным шаблоном. Диверсия может быть не только двойной, но и тройной, какой угодно. В голодных играх, скажем, вот, ну, я думаю, что можно уже немножко спойлернуть э, уже много лет и книжкам, и фильмам. Там как бы вот такой шаблон состязания с единственным возможным победителем. Единственным. И вдруг, когда игры уже идут, Капитолий заявляет, что если останутся двое, но из одного района, то вот можно и два победителя тоже. А потом в конце остаются два, и они отказываются от своих слов. И внезапно в другую сторону. И тогда победители, ну Кэтнис и Пита они отказываются убивать друг друга. И собираются покончить с собой. Но тогда никто не станет победителем, и Капитолий снова соглашается. И потом следующий заход, там они снова заявляют, что смотрите, только один, и баста. И даже Кэтнис в этом полностью убеждена, но победителей в этот раз пятеро. Ну, то есть, сплошные диверсии, уже не знаешь, кому верить, запутали нас начисто. И вообще, вот э, писатели типа Пратчета, скажем, пародийные фильмы, типа того же «Галактического квеста», мультики типа «Симпсонов» или «Рика и Морти», они просто кишат вот такими вот диверсиями. Просто потому, что обычных субверсий им не хватает. И вот смотришь, тебя кидает то в одну сторону, то в другую. Не знаешь, что ожидать. А когда не знаешь, что ожидать, и что-то происходит, то э, в любом случае это неожиданно. И значит, э, значит, они достигли своей цели. Для тех, кому и этого недостаточно, существует инверсия. Инверсия это выворачивание наизнанку. Или всего шаблона целиком. Или хотя бы какого-то его одного элемента. Скажем, не дракон похищает благородную даму, а сама девица похищает дракона. Ну, мало ли, там ценная животина похитила и заперла ее в башню. А рыцарь, рыцарь едет спасать, соответственно, дракона. Или еще лучше, рыцарь похитил дракона, а спасать его едет девица-красавица. Это уже не виляние на пути к цели и не сворачивание с пути к ней, это целенаправленное смещение полюса цели на противоположную. Скажем, вот лютик есть, ну, не из ведьмака, который, а из э, серого сокола, из бытых царств. Э, ролевой лютик. Ролевая, точнее. Вот ролевая лютик это инверсия, потому что ну, это богиня лечения, и когда произносится такое словосочетание, то и лечения ожидаешь увидеть ну кого угодно, только не здоровенную орочью хабалку, жену самого Грумша, с медведем в виде священного животного. Во вратах Балдура тоже там, если помните, там аптечкой была отнюдь не монашка, а хамоватая такая темная эльфийка. Что сближает инверсию с субверсией, так это то, что инверсии некоторых шаблонов тоже являются шаблонами. И слишком уж усиленно убегая от одной крайности, мы попадаем в другую. И может показаться тем, кто будет на это смотреть или в это играть, может показаться, что мы как раз сразу к ней же и бежали. Заметьте, в случае вот с драконовым похищением, я не ухватился за шанс сменить башню на подвал. Это была бы инверсией, но заточенная в подземелье жертва, это клише не менее, а может быть и более известная, старая и часто используемая, используемая как башня. Осталось у нас два, два пункта, два приема. Первый из них это а-версия, то есть отсутствие шаблона. Вот когда мы про субверсию только что э, беседовали, я, сказал про, я рассказал про знакомого, который всего эльфов ждал. И посчитал, что автор специально их вычеркнул, чтобы ему вот, удовольствие доставить. В этом случае все было довольно как бы, субъективно и сложно. Там, но вообще вот такую разновидность не использования шаблона, когда он просто откладывается в сторону, называют А-версией. Вот, скажем, с похищением принцессы-дракона. Если рыцарь появляется уже в тот момент, когда ее только собираются похитить, отважно бьется с летучим монстром и прогоняет его, похищение самого, похищение и заточение потом в башне не происходит. То есть элементы шаблона есть, все на местах, рыцарь, принцесса или кто там у нас, дракон, все есть. Но... В шаблон они не складываются. И, э, ну вот, скажем, о версии толкиновского фэнтези, э, то есть фэнтези такого с эльфами, с э, не очень часто распространенной магией, с дварфами, э, может служить с этим, скажем, текумель, где у нас не ангелы и потомки созданных ими волшебных существ, а сплошные инопланетяне какие-то дурацкие, с семью ногами, с пятью руками и с клешней на голове. Мысль о том, что там может появиться эльф, просто вообще как бы в голову не полезет. А версией моего аналогичного правила для фэнтези, о том, что там должны быть монстры, является любой чисто человечный сеттинг, да хотя бы вот седьмое море. Разнообразие есть, есть страны, культуры, ну, то есть есть все, что мне нужно было от рас, монстров и племен. Но, собственно, монстров нет. И хоббита там, если он там появится, его посчитают, ну, инвалидом, карликом. Ну, не повезло человеку. А орка, ну, я не знаю, чем посчитают. Разодевшимся на Хэллоуин. И последний пункт очень сложно как-то назвать. У меня уже кончились слова, кончающиеся на версию. Ну, почти кончились, есть еще конверсия, но это совсем не про то. В общем, назовем это просто отказом от версии. Он происходит, когда... Осознание вот этого вот шаблона и попытка его избежать уходит от нас, как думающих о нем снаружи мира и со стороны наблюдающих, и становится частью самой системы, входит в нее. То есть в случае с драконом может быть так, что вот там принцессу надо выдавать замуж, но местный оракул сказал, что ее собирается похищать, похищать дракон. И вот собрали героев со всех концов царства, вооружились до зубов, венчание сделали там в тесной церкви с мелкими окнами, чтобы ничего лишнего не влетело. И ждут. Возможно, это ведет к А-версии, и тогда никакого похищения не будет. Ну, отобьют и отобьют. Возможно, к субверсии, когда ее похитит не дракон, а собственный кузен. Возможно, к инверсии, когда напавшего дракона похитит ее дядя. И попытается устранить с его помощью монарха. То есть не дракон похищает принцессу, а кто-то похищает дракона и э, что-то с ним дальше делает. Просто потому что вот этот монарх носит корону, которым, которая этому дядю была бы к лицу. А возможно оно ведет к диверсии, когда дракон только появится в небе, словит пару копий и улетит. А потом вдруг окажется, что он вернулся, но в человеческом обличье и затесался в толпу гостей. И надо не став не закрывать, а гадать, кто из гостей дракон. То есть мы свернули в другую сторону, но шаблон все равно сложился. Все равно здесь кто-то дракон, который собирается похитить э, принцессу. И, возможно, ее таки похитит. Э, в общем, как бы, ну, э, хороший модуль может получиться. Вот. Так, давайте подводить итоги. Значит, шаблон можно использовать в пяти, в пяти пять получилось, по-моему, в пяти различных э, разновидностей. Шаблон можно использовать его обычной версией. Как бы он на то и шаблон, что он работает хорошо, и первые 10 раз... Каждое клише использовали именно потому, что оно хорошо работает. Не потому, что это всем такой известный шаблон, а потому, что оно хорошо работает и вызывает нужную реакцию. Второе. Можно брать субверсию, в которой шаблон вот-вот уже почти воплощается, но вот-вот не складывается полностью диверсию можно использовать в которой шаблон почти получается но потом не получается а потом все- таки получается а может быть и нет но все- таки да то есть все таки мы идем к тому чтобы шаблон сложился ну или какая-то его версия сложилась хм, версии э, ну неважно э, но по пути у нас вот какие-то диверсии происходят и э, в конце нас запутывают и нам непонятно сложится или не сложится Дальше у нас была а-версия, то есть это когда шаблон полностью избегается. И пятое, это может быть отказ от версии, когда шаблон становится очевидным фактом, или тоже клише становится, но уже в рамках самой системы. Надеюсь, вам было полезно и немного весело. Меня зовут Радагаст, если понравилось, увидимся еще.